Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим жареную тресковую рыбу по шведски. Для этого нам понадобится тресковая рыба, кетчуп, соевый соус, перец душистый, мука пшеничная, масло растительное, чеснок. Нарезаем рыбу стейками. Добавляем к ней все ингредиенты, кроме муки. Все перемешиваем руками аккуратненько, чтобы не повредить рыбу. Накрываем нашу миску крышкой и убираем в холодильник на часа два. Разогреваем сковороду. Жарить будем на среднем огне. Не очищая от маринада рыбу, обваливаем в муке. Масло разогрелось. Обжариваем нашу рыбку с каждой стороны. Наша рыба готова. Приятного аппетита!